Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Привет, друзья, с вами очередной выпуск «Агитпрохода». Киса и Ося, Елена Дьяченко, Валентин Землянский. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать и, и продолжим наше плавание, так сказать, по событиям политэкономической жизни нашей, не побоюсь этого слова, необъятной Родины. И начнем сразу с того, что господин Дубилет. С, с новых успехов правительства господин дублет нас посчитал. Оказалось, что если проверить наши симки, то получится, что у нас 37 миллионов 289 тысяч. Причем как бы вот, не совсем понятно, как так у них получилось. А вот, но явно это не соответствует данным Государственного комитета статистики, но соответствует данным, который, на которых рассчитывался бюджет нашего гениального правительства, где потеряли потеряли часть украинцев, но ну, там, по-моему, по было еще меньше, там было 35 миллионов, если я не ошибаюсь. Ну, тогда возникает вопрос, а зачем нам Государственный комитет статистики по данным которого просчитываются все другие показатели, в частности, ВВП, итоги года, да, объем экспорта и импорта. Если один господин Дублет может взять и по каким-то ему одному понятным методикам, он сказал, что данные сотовых операторов – это была только часть в общем-то, методики сбора информации о населении. Я, например, не очень понимаю, как… Как собирались данные о населении, которое живет в населенных пунктах, где нет электричества, газа и других там, признаков цивилизации, дорог, например, во многих местах нет, не только сотовых вышек, да, не только мобильной связи. Мобильная связь там вообще ни к чему, если у людей нет света и газа. Как этих людей? Или просто за людей их не посчитали в этом случае, поэтому… Вот как-то так получилось. Ну, если мы ведем в логике как бы mm -hmm. землянки-буржуйки, то в принципе да, зачем, зачем развивать дальше? И в принципе вот на этой неделе была презентована концепция развития украинской энергетики. Вот там где-то приблизительно в такой же логике все идет. Потому что речь идет о том, ну, во-первых, как бы все будет зелененькое. Планы у нас грандиозные на 50 лет. Но ну, В основном там говорилось до 2050 года, но в целом рассматривалось как бы глобально до 2070 года. Так вот, что самое интересное... То есть атомную энергетику мы таки похороним? Похороним, угу. да. Там, так знаю. там, я, я тебе даже больше скажу, там об этом не скрывая, говорят, что мы ничего развивать не будем, и мы сократим долю, внимания атомной генерации до 25%. То есть весь мир наращивает долю атомной генерации, потому что эта электроэнергия дешевле? И главное, это меньше выбросов, ну, потому что вопрос зеленой генерации это абсолютно, если ты начнешь полить дрова в любом их виде, там, билетики, брикетики, ну, как угодно, там, сена солома, <сёк> это те же самые выбросы СО2. То есть, если брать по видам генерации, то как раз она является наиболее экологически чистой, помимо того, что она дешевле. Она является экологически чистой. Но давай не забывать о том, что в принципе, ну, атомная генерация это признак развитого цивилизованного государства, потому что само производство киловатт-часа, да, оно недорогое, но строительство, а потом выведение из эксплуатации, они стоят достаточно больших денег. Но опять же, не забывай, что утилизация отходов, да, топливо для атомных станций, оно же не демократическая. а у агрессора мы, мы эти все услуги закупаем, поэтому. Ну вот мы тоже движемся по пути так сказать, избавления от вот этой вот позорной mm -hmm. зависимости предыдущего, потому что были даны данные энергоатома по закупке, если вот мы в атомную энергетику зацепили. Мы почти вышли уже там на состояние 50 на 50. То есть было потрачено, если мне не изменяет память, порядка 350 миллионов долларов на закупку топлива всего и из них, значит, 40 там с небольшим, 43, по-моему, процента, Ах. это уже, это уже вестинга хорошо, хорошо, а какой, какой процент э, атомных э, энергоблоков находится уже за гранью сроков своей эксплуатации, где-то за, за гранью э, или около грани, которую перешел Чернобыль? Нет, пять лет, мы движемся, подожди, там, ну, до такого еще, я понимаю, при всей деградации, как бы, Государства и государственных институтов здесь контролируют МАГАТЭ. МАГАТЭ просто не позволит, скажем, сверхнормативно <coughs> использовать те или иные блоки. Поэтому часть блоков, она была продлена срока эксплуатации. То есть, в основном-то это проверка прочности конструкции в активной зоне. Это, это основной вопрос, потому что все остальное, понятно, надо менять. И у нас как раз, кстати, если мы с тобой будем говорить об атомных блоках, там не столько вопрос возможности продления эксплуатации в активной зоне, сколько вопрос выхода из строя самих генераторов. Потому что генераторы ставились при Советском Союзе. Ставились генераторы, которые вообще, это об этом почему-то Ну я думаю, что господин уже просто не в курсе, вот, а все остальные, кто в курсе, те не говорят. Что когда а, строились а, в, в, еще в советское время украинские атомные энергоблоки, туда ставились генераторы от тепловых электростанций, восьмисотники. А, работает, то есть, соответственно, поскольку у нас реакторы-тысячники, а, то есть они выдают тысячу, Мегаватт мощности, а, значит, соответственно, нет ресурса, резерва на вот этих вот генераторов. То есть, скорее всего, проблемы будут возникать вот в электротехнической части, именно вот ну, механический момент, нежели в активной зоне. То есть, чайник себе будет греться дальше, а вот как бы использование пара, вот опять весь уйдет в связи. Ну хорошо, у нас есть несколько городов-спутников, которые были построены вокруг электростанций. И э, другого источника энергии, а это значит воды, тепла, э, ну, и света, ну то есть всего, э, всей городской инфраструктуры у них просто нет. Не, ну ведь, представьтесь, думает об этом. <как> Перейдут все как бы на, там, на персональные буржуички, на, на зеленую генерацию и на эти солнечные панели на крышах. Ведь это так было. Не, ну был. это прекрасно, солнечные панели, это, например, прекрасно на моей родной Днепропетровщине, где есть солнце, а в столице нашей Родины из 365 дней солнечных 5. Ну, что делать жителям пасмурных регионов ты в, очень в серьезно подходит, Ты очень серьезно подходишь к вопросу, это не, не, не Ну, такая, всей... такой же вопрос у меня возник после того, как Оржель заявил о том, что мы будем, мы сейчас закроем все шахты, ну, точнее, не мы, а они. И э, обратился к молодежи с тем, чтобы они не становились больше шахтерами, да. Это прекрасный посыл для Донбасса, где э, большая часть взрослого трудоспособного населения была задействована э, в, в угольную промышленность. Нужно переходить на сбор грибов, ягод или металлолом. Да, хорошо. Тогда встает следующий вопрос: смысл реинтеграции да, в страну, которая будет закрывать э, шахты. Так, Выступит с... респ правительство республики и скажет, что а мы не будем закрывать свое шахты. Свое решение, а они же не скрывают. <coughs> я же не случайно как бы, mm -hmm. э, упомянул mm -hmm. эту концепцию, которую презентовал господин Ножик. То есть там угольной генерации нет как таковой. То есть мы идем не по пути, например, модернизации системы чистки. Ну, что было бы вполне логично, и по этому пути, например, нас же очень любят наши, так сказать, постмайданные деятели все время апеллировать Клик Ван Ю. Так вот, Южная Корея после Китая, если я не ошибаюсь, является крупнейшим потребителем угля, имеющим крупнейшую угольную генерацию. У них там безумный импорт, по-моему, порядка 120 миллионов тонн. Ну, то есть, больше только Китай использует на сегодняшний день. И вы никогда не увидите там вот эти вот там безумные дымы, да, как от, например, украинских тест. по одной простой причине, потому что там были вложены огромнейшие деньги в систему очистки. Там жестко регулируется государством выбросы, как бы, вредных веществ и прочее, прочее. И они прекрасно себя чувствуют. Более того, за счет как сказать, отработанного материала, ну то есть вот этой вот золы угля, они увеличивают свою территорию, ну то есть отвоевывают территорию буря. Там ничего не пропадает. А у нас все является проблемой. То есть добыча угля является проблемой, выбросы являются проблемой, производство собственной электроэнергии. Там, кстати, вот он же говорит о том, что мы не будем делать акцент на импорт, но как бы импорт нам будет нужен. То есть, так, знаешь, так это легонько, мы типа похороним своих, то есть мы готовы похоронить своих производителей электроэнергии в угоду импорта, который будет там, ну, теоретически из Евро... Очень они же теоретически хотят из Европейского Союза тоже никто не занимается этим вопросом, ни, ни технически, ни нормативно, потому что все это тоже необходимо урегулировать. Ну и вот то, о чем ты рассказываешь, и, собственно, оставить собственное население без работы. Ну, и премьер-министр сделал прекрасное заявление в Давосе выступая на Всемирном Экономическом Форуме, э, этот человек заявил о том, что они подписали, э, уже подписан меморандум с э, немецкой компанией Deutsche Bahn AG, и ей э, передано то ли в управление, то ли в концессию э, Укрзалезный Цепь. В управление, Гончарух сказал, вот мы, мы передаем. Но он деталей пока не озвучен, по, поэтому когда мы увидим договор, там может быть что Согласен. угодно. Согласен. И концессия, и в каком виде, и в каком объеме, и что подозревал и почему без конкурса, и как это вообще возможно было произойти? Вот тут теперь начинают у людей начинаются вопросы. Да? Прекрасная какая история. Но об этом не говорят в Довосе, куда отправилась наша, так сказать, многочисленная... Так это он в Довосе и сказал, да, это он сказал именно так. Нет, я имею в виду, не говорят о тех проблемах, о которых мы с тобой говорим в данном случае, как это в, в реально отразится на положении украинской экономики и нас, простых украинцев, живущих живущих в этой стране. Ну, ну, давай не забывай, что помимо там, Зеленского и Гончарука там же ж целый выводок новой поросли соросят, я так понимаю, их вывезли туда на, на смотрины очередные. М вот. Мумию сороса показывали. Да, водили. как Если раньше а, в Москву, Москву да, в Москву да, в мавзолей, да. то теперь... По, Ленину, да. Пару раз в год э, его как Франкенштейна, потому что ему уже 850, по-моему, лет, господину Соросу, да, он, кстати, родился там где-то, э, примерно там же, где игра в Дракула, поэтому... Никто не знает на самом деле, каким образом он передвигается, за счет чего и каких там усилий, каких алхимических действий. Но тем не менее, ну хотя очень смешная история произошла как раз между соросятами, потому что финансируемая одними соросовцами радио Свобода к к там, и слуги народа с вопросом, а вы вообще за чьи деньги путешествуете в Давас? Потому что ну, там действительно очень дорого. Там село-селом, один пятизвездочный отель, все остальные виллы, виллы раскуплены на 800 лет вперед. В пятизвездочном отеле цены нереально, забронировать их, невозможно. Все остальное там, две звезды и и ниже, да, но эти две звезды стоят, как у нас, пять, да? и хороший вопрос задала это со, со радио <coughs> и никто не смог ответить. Да, конечно, не в курсе, ну, то есть, давай понимать, во-первых, нужно заплатить вступительный взнос, просто так туда поехать, как бы, и по, поучаствовать, да, вот я пришел... Не, ну допустим, если они ехали только к Пинчуку, то они не попали на все остальные мероприятия, собственно, Всемирного экономического форума, потому что это происходит отдельно, и вход там очень... Вход, вход там очень ограничен, ты просто не попадешь в локации, где происходят другие мероприятия. Ну и, и самое главное, от чего? Ну вот если как бы мы, конечно, мы, мы с тобой понимаем, то есть, -то, вот, так сказать, смотри на, на умуми, а вообще, если брать там с, с обратной стороны, с точки зрения государственного интереса, вы что туда поперлись? Ну и продолжая мыслить. Да, вот, кстати, Сири тоже, тоже попыталась поискать в Гугле, почему они туда поперлись, но Гугл тоже не, не нашел. Продолжая мысль о том, за чей счет, ну, неужели они не подозревают о существовании там 368 статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении и получении неправомерной выгоды, если даже за них заплатил господин Пинчук то они народные депутаты, они получают на секундочку зарплату, они не должны больше нигде работать, они не должны получать таких дорогих подарков, как поездка в Далс и, собственно, перелеты какими-то там, а, а, селфились они кто-то из чартера, кто-то из чартер, из правительственного, поэтому тут, тут вообще мне непонятно, чем занят господин Сытник, хотя в принципе понятно, почему он ничем не занят, но какая-то вопиющая история, и эти 20-летние девочки, которые во время избирательной кампании говорили о том, что мы вот сейчас придем, такие чистые, незапятнанные, не имеющие опыта соблазнов в коррупции, и поэтому мы перезагрузим страну. Прошло 5 месяцев, ну почти, да, и эти девочки уже превратились в тех драконов, в которых, с которыми они боролись. Да? То есть фильм Марка Захарова он реализовался у нас на глазах. Вот стоит дит, и, глядя с высока на журналиста Радио Свобода, говорит: Я сказала вам, что я не знаю, за чей счет. И этого достаточно. Это не бюджетные деньги, и вам должно быть достаточно моего ответа. Mm -hmm. Это же прекрасно. Знаешь, это же, э, ну, <laughs> мы не будем поминать э, в суе Данинга Крюгера, да, то есть, как бы, э, это классическая э, ошибка грантоедиков. Вот она вылазит у них, и понимаешь, что вот у них возникает когнитивный диссонанс по одной простой причине. Они привыкли как бы вот все это время, пока они сидели в своих этих уютных грантоецких организациях Халя Бирдио, выходцем из которой является в том числе и господин Гончарук, а, который, кстати, по секрету рассказал, что, что он был движителем, основным движителем реформ 2014 -го года, поэтому, в принципе, вы теперь знаете, кого благодарить. то Вот он, он теперь, так сказать, в свете софитов и вещает, так сказать, о своих больших, познаниях в экономической в экономической науке. Так вот, возвращаясь к грантоедикам, они привыкли, что они получают деньги ни за что. Вот ты можешь ни черта не делать, главное вовремя отчеты сдавать. Ну то есть, а отчеты что же они в виде тестов? Знаешь, главное в этих... Отчеты сдавала бухгалтерия. Нет, нет, ну отчеты, имеется в виду проведенных мероприятиях, содержательно. То есть вот вы как бы, вы там про демократию рассказали, вот мы про демократию рассказали 34 раза. Да, то есть мы как бы там... Я тебе 5 миллиардов на демократию давал? Давал. Ты демократию купил? Не купил. Где деньги? Вот. А теперь, понимаешь, придя в правительство, они столкнулись с проблемой, А что еще и работать надо. Ну вот, э, вот эта истерика, так в э, министерке образования относительно нехватки денег. Это же истерика человека, который, во-первых, он не понимает, как живут люди в большинстве своем стране. А во-вторых, это истерика, как бы, которая вызвана так, я же еще и работаю, а платят мне меньше. Ч -ч -ч -ч, типа, что-то делаю, я вот тут на 9 часов на работу хожу, я тут бумажки справа налево перекладываю, подписи ставлю... А мне платят, мне в два раза больше платили, когда я была там координатором и мне прочее. Мне кажется, прочее. задумка была, может быть, глубже в том, чтобы общество бросалось с критикой на вот этих тупых девочек, которые сразу, получив какое-то полу, полу сразу стали народными депутатами и министрами, ну, не, ну, как бы не замечая и не зная, что на самом деле происходит со страной и... Вот это самое печальное. Может, как раз это и является частью сценария? Да, это, я даже... Это Греты Тунберги. Тунберги, ну просто мультиплицированные в размере там, 300 народных депутатов и еще 200 членов правительства. Не секунды, как бы, мы с тобой, ну, я не сомневаюсь в том, о чем ты говоришь, потому что мы с тобой еще обсуждая программу правительства, как ты помнишь, мы с тобой говорили по этому поводу, что сюда поставлены люди, которые не должны, вот у них какая задача, это не отсутствие когнитивной функции, это требование ее отсутствия, понимаешь, то есть они не должны думать, они должны четко выполнять, они должны уметь хорошо говорить, складывать слова, и они должны четко выполнять те указания, которые им даются там условно из вашего портала. Положить в слайды аду рисовать, но а вот до этого тоже, там думаю, есть специально обученные девочки и мальчики, которые, в принципе, за полчаса ну, так сказать, причем набор же слов помнишь, как это ходило по интернету, замечательный мем, там из трех а, колоночек из которых можно, в которых были положены словосочетания, которые сложить вместе и получится фраза, да, вот у них этот, эти наборы я думаю, они существуют как бы юсейдом отпечатаны, а, ну опять же таки возвращаясь к программе, в программе была та же самая история правительства, то есть чисто юсейдовские наработки, но только не было отсылок еще там каким-то американским законом, как это, кстати, было. Ну, поэтому. <laughs> Ведом, ведомство поэтому мы считаем, что их надо чаще вывозить в Давос, там их э, дурь видна намного ярче. А, Но, ну, наверное, еще один момент, о котором стоит упомянуть, э, обсуждая, так сказать, вот визит украинской делегации, это выступление господина Зеленского, нашего президента, и выступление премьера Гончарука, где речь шла о заимстве. То есть говорили об инвестициях, говорили о заимствовании, говорили о вещах, о которых, условно говоря, такой виртуальный Янукович говорил, предлагая увенкнутый увим, увим, Украину. Вот, вот речь шла о том же самом, а, так сказать, дополнил всю эту картину наш с тобой герой. Вице-премьер по евроинтеграции господин Кулеба, который сказал: а может, вот, не стоит нам как бы, спешить вообще со, со всеми эти евроассоциативными и прочими делами, таможенными союзами, и стоит подождать. И вот как бы может быть и вот вспомнился мне Николай Яныч в 2013 году, ходивший на разные эфиры вот с такой вот пачкой всяких разных графиков, презентаций. Вот, им в ответ получала тогдашнего яркого оппозиционера после наиболее которого спокойно пускали на все эфиры, кстати, это не считалось. считалось. Вот, вот после все эти свои прозрения, скажем, глядя за семьям, у которых погибли на Востоке родные и близкие по, с обеих сторон конфликта, потому что они же вышли на Майдан именно по этому пункту, по пункту евроинтеграции. Абсолютно. Не читая четырехсотстраничное соглашение, они же хотели его не глядя подписать. И из-за отказа они начали соглашаться с тем, что на Майдане появляется оружие и общем-то, гибнут люди тоже <соспорядок> по разные стороны конфликта, и беркутовцы, и протестующие. На это же был консенсус, а теперь э, товарищи царосята э, нам заявляют о том, что может не надо спешить, так может вы как-то долго его читали, шесть лет. И это стоило стране территориальной целостности и э, ну, по официальным данным ну, 13 тысяч погибших, по, по неофициальным я думаю, что сотни тысяч погибших. Mm -hmm. Ну как минимум эта цифра в несколько раз больше, потому что Насколько я знаю, со слов очевидцев, происходившего, скажем, в 2014 году в Луганске и Донецке, просто никто ничего не считал. Ну, то есть бои, особенно уличные бои, в <как> Северной которые проходили, ну, то есть объявлялось на временное перемирие, убирали погибших. Ну, вот точно точно образует... так же вызывает вопрос, когда одна известная политика выходит на телеэкраны, искренне удивляется и... Яростно так удивляется. а как же так, кто же сдал Украину под внешнее управление? Мы не будем называть фамилию это и политика, но можем ответить. Юлия Владимировна, мы тоже вот, удивляемся, кто же в 2014 году на Майдане стоя сдал страну под внешнее управление? Ты не знаешь землянский? Действительно, так оно удивительно. Как же это так произошло? Вдруг раз, и началось, началось внешнее направление. Ну, а, наверное, надо спросить у тех, кто, например, разливал а, коктейль Молотова и бросал его в Беркут. Причем как? Не только в Беркут. Бросал его, собственно говоря, в Дом профсоюзов в Одессе 2 мая. Все эти вещи задумывали. Вот у них надо спрашивать. Спрашивать, так сказать, у в прошлой власти, у командиров-добрабатов. Наверное, им надо задать эти вопросы. Как это произошло? Причем... Ответ, ответ заранее прогнозирую. Понимаешь, я за него людям, стоявшим на Майдане, который мне выгнал, вот, значит, его глаза Божьи расслабили. Мы не за то стояли. Ну. Я говорю, а вы как бы понимали, что вот... вот это отвечают взрослые люди, ладно, пацаны, вас, студенты, как бы все понятно, там, скажем, по молодости, по, по, по горячности. Это говорят, люди 40 плюс, или даже 50 плюс, А мы не за то стояли на Сармону. Я говорю, ребят, ну тогда как бы у меня очень большие вопросы к, к вашей дееспособности это надо пересмотреть, возможно, ограничить посуду, Потому что ну, люди, которые не отдают отчет о от своих действиях, они ограниченно дееспособны, такого варианта нет. Ну и Андрей Портнов, находясь в Давосе, озвучил, мне кажется, шокирующую информацию о том, что фонд ведроджини, возрождения по-русски, это фонд, который напрямую финансируется Джорджем Саусом доплачивал следователям и прокурорам, которые якобы расследовали преступления на Майдане, но за то, чтобы за шесть лет эти расследования продвинулись туда, куда они продвинулись на сегодняшний день, то есть никуда. Это, мне кажется, шокирующая информация, и если и на это никак власть не отреагирует, то этим она продемонстрирует в консенсус, с тем, что происходило и с тем, что в общем-то эти международные гранатодатели трудотворили с нашей страны. <Una> Не, ну, после того, как пожал руку. руку, после всего того, что было услышано и услышано как... Не, ну ты знаешь, я думаю, что, во-первых, речь тут шла о личном оскорблении президента, и президент показал, что это не будет причиной отставки. Во-вторых, очевидно, задача Гончарука тянуть на себя к осени, когда будет конституционное основание для его отставки, максимум негатива, чего тоже еще не произошло. А просто уволить, по, ну, как бы показав, что президент не совладает с собой, со своим честолюбием, ну, в общем-то, никто не ожидал, что это произойдет по этой причине. Нет, я не ожидал вставки. Я не ожидал, как бы у нас тоже при этом речь идет как, в случае, о реакции. Потому что реакция чиновника любого, в чем любой стране мира. Не обязательно, чтобы это, там, так сказать, у нас очень не любят как бы, вспоминать и сравнивать с Россией хорошо. Это можно сравнить там, с любой европейской страной или там, с Соединенными Штатами. Но как бы, в самых нелицеприятных выражениях обычно проходят подобного рода встречи, да, они не заканчиваются отставкой, абсолютно, но как бы четко показывается транжирование и место, место в иерархии, да? вот, вот я об этом говорю, что этого не произошло, а отставка, она не решала проблему, потому что гончарук в статусе ИО может пробыть еще, еще целый год вместе со всем этой, так сказать, веселой сурасовской тусовкой, фракция просто не будет голосовать кандидатуре на, на смену и так они и будут болтаться. Это явно было не, ну, не решение проблемы. Ну, не. Мне кажется, больше, больше вопросов у ну, вменяемых людей <coughs> Вызвал, вызвало заявление Владимира Зеленского во время своего выступления на Давосском форуме о том, что все инвесторы, которые инвестируют более 100 миллионов долларов в Украину, будут освобождены от налога на 10, 10, от 10. От 10 и выше. Угу. Они готовы предоставить как налог, okay. налоговые льготы а на 5 лет. Не просто на да 5 лет. Вот. При этом, ну, как бы знаешь, вообще опозначивать... А те, кто уже вложили <связывается> и являются украинскими инвесторами. Ну, да, вот Ярослав задал этот вопрос, кстати, относительно вот эти вот инвестментными, да, как бы, инвестиционные няни говорит о нашем, и как они вообще Ну, то есть, опять же, возникает вопрос, ребята, у нас есть государство, как институт, которое выполняет свою регуляторную функцию? Нет, первый вопрос, у нас есть в офисе президента аппарат, который, ну, патронатная какая-то служба, который после пресс-секретаря, который это пишет, проверяет это на, ну, как бы, на соответствие реальности, но ну, на то, как он как оно вообще соотносится с положением дел в экономике. но Потому что пресс-секретарь, допускаю, что имеет образование э, ну, журфака или... Ну, Но бог с ней, даже если не... Ну, это пресс-секретарь, да, если она справляется там, со своими функциями, бог с ней. Я не об этом упомяюсь. Да, это это заявляет в экономическом да. форуме. Это говорит о том, что ну, как минимум патронатная часть, патронатная служба у него отсутствует. Ну, или по крайней мере, она не вычитывает эти тексты, с которыми он выходит как бы, на, на паблик. Не, но ну, если она присутствует, но она не работает, то она тоже отсутствует. Может, это Нет, как значит, она не но работает. работает. Не а что она тогда вычитывает? Что она вычитывает? Кроссворды? Ну, может, они фотографируются вместе с президентом, создавая, так сказать, массовость и картинку. Тоже может быть. Как вариант. Но факт остается факт, но это, это же было заявление в принципе Гончарука, Там вообще вот, вот, вот эта вот аллюзия с четкое ощущение дежавю э, с правительством Азарова да, и временами Януковича, она не, мы опять ищем инвестиции, мы готовы привлекать, мы готовы при преподносить, мы должны стать экономически как бы там зрелыми для того, чтобы Подожди, говорить, а о что Времена Мазарова и Януковича с китайцами подписали на сколько? На 29 миллиардов долларов? Да, там да, на да. какую-то огромную Китайцы да. были готовы, в общем-то, это делать. И что теперь? Хотя я скажу больше, что Россия, Россия готова была уложить 15 миллиардов долларов на то есть сохранить позиции Украины на российском рынке на 20 миллиардов долларов. То есть такой внешней экономической подушкой любая ну, страна уровня Украины чувствовала у себя весьма экономически стабильно и комфортно, без каких-либо даже с учетом там возможных колебаний на внешних рынках. Ну и непонятная история произошла в Израиле, где на форуме по... где почитали память погибших во время Холокоста, они не нашлось место президенту Зеленскому. Мне кажется, тоже какой-то политический подтекст у этой ситуации наверняка есть. Сложно сказать, но исходя из вот жесткого реакции, помнишь вот заявление на... Но, не удалось доказать, что в Украине нет волны антисемитизма на фоне того, что там опять в Умане пострадали, пострадали евреи какие-то нападения. Но, тем не менее, вот буквально сегодня ночью в Херсоне, я вижу, подожгли офис э, партии Шрида. Причем он находился на первом этаже живого дома. Судя по фотографиям, сгорел он дотла. И только чудом и э, благодаря пожарным нет погибших. Ну, вот Продолжается продолжается беспредел. И, ну, в общем агент-прокурор занят чем-то другим. Но зато правительство продолжает, так сказать, хвастаться своими успехами. И вот скандал, который длился уже, наверное, неделю, это вопрос. Вопрос выплат, было сказано, мы разберемся, мы как-то посмотрим. Ну, то есть, все эти зарплаты, министр, министров и министеров. Ну, вот что парадоксально, знаешь, вот по факту, если посмотреть, как разобрались. Глава Укрпошта и говорит, там мне никто ничего не говорил, поэтому, в принципе, зарплата там мою, миллион двести меня вполне устраивает. Миллион восемьсот. Ой, извини, пожалуйста. А, ну, это так, на хлеб, молоко и квартиру, да, раз в месяц а, покупки. А, господин Коболев говорит о том, что мы как бы с нам советом обсуждаем продление моего контракта. Я напомню, что контракт Коболева истекает 22 марта этого года, не так много времени осталось, и нам совет рассматривать возможность продления. Это тот, который в Лондоне сидит, и продление, ну и, соответственно, и выплат всех. Может, я хочу тебе напомнить, что когда прошлогодний конфликт с Гросманом был было переподписание, Речь шла о том, что при, э, выплаты сказать, Коболеву будут заключены вдвое, хотя нам не ставил да, готов, чтобы их чтобы больше повысить. Молодец. Так, поэтому я думаю, что как бы, по итогам и будут переподписаны, выплаты увеличены, ну и со всеми остальными как бы, происходит все так же. Никто ни слова, ни полслова относительно того, а ребята, может сформировано, ну, то есть не надо придумывать велосипед, ведь я думаю, существует в кабинете министра тарифная сетка. Да, достаточно привязать к уровню доходов украинцев простых. Нет, а это вы же сотрудники кабмина, они же получают там свои 5000 гривен, да? Так, вот тогда... Они же не всем подняли. Я же вот об этом говорю. То есть мы привязываем доход, к, к средним доходам по стране. И в том случае, если у вас доходы растут, тогда понятна эффективность вашей деятельности. Если доход остается на тот же уровне, то на каких премиях там Почему-то, когда они притащили вот этот на телеэкране вот этот тезис о том, что а, они должны много зарабатывать, у них должна быть достойная зарплата, а дальше внимание, объяснение, чтобы они не воровали, то вот эта логика, она мне вообще не поняла. Потому что мировые корпорации платят высокие зарплаты своим менеджерам за то, что они приносят дополнительную стоимость и дополнительный доход. Да? Никто в мире не пользуется этой логикой платить человеку, который способен воровать, за то, чтобы он не воровал. Нет, платят за компетенции компетентность. Мне кажется, вопрос не в деньгах. не в деньгах? А, У нас том, производство за год упало на 2%. За декабрь этот показатель был 8,2% вообще рекордный, по-моему, за последние 500 лет. А, ну, какая эффективность? Это, ну, то есть это софистика. Потом, когда переворачивается, ну, то есть идет логическая подмена понятий. Платить, чтобы не воровали. То есть платить высокие зарплаты, чтобы не ворвали. Вместо того, чтобы сказать, дай по башке, чтобы а, ну, смотри, до чего ты договорился. Они же несколько лет уже переносят дату переписи. С 2001 года не переписывалось население Украины. Каждый год они переносят дату переписи. Я сейчас коротко объясню, почему. Потому что в госреестре избирателей их 36,6 миллиардов. Предполагается, что при этом население порядка 45 в такой логике да? миллионов да, миллион. миллион. и можно бросить все, что бросить. Да? Можно поте... ну, выплатить мертвым душам все, что нужно выплатить. Можно списать все, что угодно, можно списать. И вот Кадмин на несколько лет подряд э, обещал, убился пяткой в грудь, и уже на 20-й год последнее было обещание сделать перепись. Э, бедным с телеэкранов скармливали объяснение такое, это очень дорого, Это стоит 1 миллиард гривен. Да? При этом миллиардами мы разбрасываемся направо-налево, в ГЗ, склады у нас взрываются, чашки у нас э, МИД закупает по миллиону каждое пледы. Э, да это тоже не, не скупиться. Да, то деньги у нас за... направо и, и налево. Э, Минздрав вообще не хочу сейчас даже говорить об этом. Да, а миллиард гривен на перепись это значит очень-очень много. И вот Дубилит только что заявил, что э, госбюджет заложили деньги на перепись, но окончательного решения пока нет. Но это не точно. Так по симкам-то -карт. сим уже, мы же с тобой с этого начали. То есть, зачем чем тратить миллиард, когда можно посчитать количество сим-карт в стране и сказать, сколько, сколько, собственно говоря, населения. Хотя интересный вопрос есть. Вот у меня две сим-карты. Меня два раза посчитали. Конечно. Да. Ой, правда. Но, или Конечно, как? Да. Спасибо. Или как? Ну, получается, что да. То есть, То есть одну сим-карту ты от меня скрывал? Да, одну сим-карту я от тебя скрывал. Хорошо. <св> <с> ну вот такая, значит, история. <с> Поэтому денег на перепись нет, потому что нужно списывать э на ФОПов. Да, хотя в целом я тебе хочу сказать, что вся эта ситуация э вызывает крайне, так сказать, беспокойство. И, честно тебе сказать, особенно после вот, э последних событий в Океан Твази, когда там прорвало Тубу. А вот меня пугает вот это больше всего. То есть ладно, вы там руки в экономике, окончательно экономику положите на ноль, как бы и еще больше а, опустите уровень жизни в стране. Но ну, люди привыкли. То есть украинцы вообще они терпеливые, живучие, они выживали уже или не история показывала не один раз. как пока. Удавалось справляться с, с, с гениальными решениями партии и правительства. А вот с точки зрения всей, всей той инфраструктуры, которая досталась наследство от Советского Союза, которую пилят, билят, деребанят, деребанят и все никак, и в конечном итоге она даст вот такой вот эффект, вот это меня, честно не скажу, пока больше всего. Единственное решение, что зима теплая, метеорологи сказали, что она так и не наступила. Уже вот конец января, а Подождем камень. апреля. Ну, вот поэтому подождем апреля и будем надеяться, что все-таки каприлю как-то станет лучше. Но, по крайней мере, трубы с горячей водой рваться перестанут точно. С чего бы? Ну, потому что горячей воды не будет. С апреля. вот так Ну, вот, собственно, мы доплавались до таких итогов на этой неделе, поэтому <с Cats> следите за нашими Обновлениями за нашими новыми выпусками, рассказывайте о нас своим друзьям. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас и до новых встреч.